В этом видеоролике ты узнаешь о всех панкодах игры стендов 2 и за что они выдаются. Желаю тебе приятного просмотра. Всем кончево, пацаны, с вами Ортпикс, и сегодня вы узнаете... Как я уже повторяюсь, о всех банкодах игры Stand of 2 и о их причинах. Ну и пожалуй первый банкод на сегодня, это банкод под номером 1100. Он выдается за изменение стоимости оружия в игре, изменение названия оружия в игре или изменение кода игры. То есть просто можно сказать за хакерство, своеобразное хакерство. Это не совсем хакерство, но все же хакерство. Этот банкот выдается навсегда, без возможности обжалования. Ютуберов это тоже касается. И следующий банкот на сегодня, это банкот под номером 1102. Вы сейчас офигеете, за что он выдается, и возможно вы ни хрена не поймете. Но он выдается за дополнительный урон, или за уменьшение урона. Бан выдается навсегда без обжалования. Да, двигаемся дальше. Банкод под номером 1103 выдается за изменение количества патронов в обойме и в запасе оружия. А также он выдается за беспрерывную стрельбу на протяжении очень долгого времени без перезарядки. Бан выдается навсегда без обжалования. Он выдается чисто софтерам и любителям изменять код игры. Двигаемся дальше. Банкод под кодовым номером 1107 выдается за судьбу без отдачи на протяжении очень долгого времени. Ну также за короткое время он тоже выдается. Выдается бан навсегда. Без условий обжалования. Возможен бан по железу. Двигаемся дальше следующий банкод он для многих неудивителен. удивителен для софтеров это особенно не удивительно, но он очень опасен потому что он полетает по, э, это банк по железу и это банк пожизненный э, банкод 1108 подается за волхак да именно для волхака есть отдельный банкод если бы не знали а мы двигаемся дальше. Следующий банк который мы обсудим, это будет банк -код с кодовым номером 1110. Он выдается за модификацию кэша игры. Например, какой чел, взял из телеграм-канала с какого-то левого, скачал кэш на AVM Tresher Hunter. То есть у него обычный AVM. Вот он скачал кэш, его правильно установил, и вот у него уже AVM Tresher Hunter. Да? Вот так вот просто наше время получать скины. Конечно же, в инвентарь вы его не получите. Это можно сказать скин Ченджер, а не кэш. Но все же кэш. Да. И для кэша существует, как вы уже поняли, отдельный на Насчет э, срока бана я не знаю вообще. Напишите в комментариях, может кто-то знает. Но я не знаю. А мы двигаемся дальше. Есть такой ютубер, у него больше 300 тысяч подписчиков, вот он. его зовут Лютос. Он снимает Бадди э, Стэндов 2. Э, и для таких вот людей, которые э, вообще, которые используют Бадди в своих целях и сообщают о них разработчикам, э, для них есть специальный банк и это временный банк, сразу же говорю, от 7 до 14 дней он длится. Банкод под номером 1201. Если кому интересно, можете потом проверить. Лютому бан не дает, потому что он записывает эти баги на видео, соответственно, разработчики видят эти видео и фиксят эти баги. А мы двигаемся следующего банкода. Номер 2000 Ровно 20. Это бан-код, касается вот просто всех телеграм-каналов с софтом, и просто всех, кто распространяет софт. Ведь это бан за распространение софта и попытку взлома аккаунта. То есть, да, попытку взлома аккаунта. Разрабы видят, с какого IP заходят на аккаунт. Если владелец аккаунта в техподдержке не подтверждает то, что это был сеанс его, Он. разработчики просто берут и банят по IP. И банят пожизненно и по жилет. То есть бан этот очень серьезный. Свидимся. Следующий банкод, это банкод под кодовым номером 2001. Он выдается за мошенничество на рынке и использование багов на рынке. Банкод временный выдается на срок от 7 до 14 дней. Всем трейдерам привет! А мы двигаемся дальше. Фу, как же много этих банкодов! Но, следующий банкод, он прям жесткий, жесткий. Банкод 2002 выдается за участие в группировке мошенников. стендов 2. Да, и такое бывает. К примеру, когда массово обманывают людей на голду. К примеру, И большинство людей, большинство игроков на это ведется. А еще есть подобные типы, которые пишут от лица разработчиков, мол, мы вас забаним, если вы с нами не свяжетесь. И игрочек раздут у вас аккаунт. Класс. А мы двигаемся дальше. Также я забыл упомянуть то, что банкод выдается навсегда, и он выдается по железу. От причины следующего банкота вы, возможно, заржте и свалитесь. Харен его знает, что с вами случится. Потому что банкот 5001 выдается, во-первых, сроком от 1 до 14 дней. И, внимание! Выдается за Тебе будем. Ну почему он временный, так бы ТикТок уже давным-давно играл на новом аккаунте, а не с двумя керамбитами голд? Да. Следующий банкот, он относится ко всем людям, кому нефиг делать, и которые открывают свои группы по пусту званий в стенд -досе. Банк-код 5002, выдается навсегда, возможен даже банк по железу, этот банк -код без возможности обжалования, за смурф и пуст аккаунт. Вот ваш аккаунт, выдаете его другому человеку, он вам пустит звание, вы платите деньги, заходите на свой аккаунт и получаете... Бон. Следующий банкот на сегодня это банкот под кодовым номером 5003. Выдается он за использование нецензурных э, аватарок, запрещенных слов на имя. Салам всем, у кого голая жопа на Аве. И также этот бан выдается навсегда, без возможности обжалования, так что давайте Те, кто с голыми на Аве. А мы двигаемся дальше. Следующий банкод, это банкод под кодовым номером 9997. Он выдается за взлом количество получаемого опыта в, во всех катках. То есть, к примеру, вы получаете... А какое количество опыта? Вот за одну катку, к примеру, вы получили 125 тысяч опыта и бываете на две недели. Две недели... Играйте в стендов. А мы двигаемся дальше. Этот банкод также связан с опытом. И он прям следующий-следующий. Банкод под номером 9998. Выдается за взлом всего получаемого опыта на аккаунте. И включая рейтинговые очки. То есть ММР, которые вы получаете. В катках. То есть либо в союзники, либо же в ММ. Бан может выдаться на две недели, а может пожизненно. И еще, возможно, с баном по железу. Двигаемся дальше. Ну, давайте поговорим про те банкоды, которые я еще не упомянул. Банкод под кодовым номером 9999. Выдается он как трейдбан на аккаунте, то есть вы не можете ни покупать, ни продавать скины. С кейсами это не работает. Ну, кроме Ориджина и Фуриаса. Да. Короче, вы не можете ничего покупать, ничего продавать. Даже если вы захотите слить свой АМВМТХ-0.3, вам скажут... У вас банкод бан бан Он выдается на 14 дней. Слава богу, что не навсегда. Привет, не мажорный. А мы продолжаем. Ну, и осталось всего два банкода. Один из них, это банкод под кодовым номером. 1101115 Короче, в вот номер этого банккода. Выдается он за изменение хитбоксов. То есть за изменение вот этих вот перекрестий серых при попадании противника. Да. Я не знаю, как их можно изменить. Короче, бан выдается на 14 дней. И может выдастся навсегда. Живите с этим. Ну и финальный на сегодня банккот. Это банккот под кодовым номером 101 100 210. Йоп, Ресыта, короче, вот Вот его номер. Я не могу это прочитать, число. Он выдается за жульничество. То есть, вас поймали в софте. С игрой с софтом. И, возможно, еще за мошенничество. Этот бан выдастся вам пожизненно, по железу, если на вас кинули достаточно репортов в техподдержку. Я надеюсь, что, что этот видос был для вас максимально полезен. Вы нашли банкод, за который вас забанили. А, возможно, и не банили, но на будущее знайте, за что вас могут забанить. С вами был WorkApix. Надеюсь, вам этот видос понравился и вы его оцените. Идем к 500 подписчикам. На 500 подписчиков разыграют еще голды, либо же раздам ее на стриме. Всем удачи и всем.